Друзья, приветствую всех, кто смотрит данное видео. С вами на связи клуб владельцев мотобусирочков. букс Club. В данном видео мы расскажем про модернизацию одного мотобусирочка. Примерно месяц назад к нам обратился владелец данного букса с просьбой модернизировать и привести техническое обслуживание, а также установить дополнительное оборудование. Главная задача, которую он поставил перед нами, снизить высоту мотобуксировщика до 67 сантиметров. Э, сейчас расскажем, с чего мы начали решать данную задачу и что у нас получилось. Главное конструктивное изменение подвелся двигатель внутренне сгорать. Со штатного места был демонтирован и установлен бензобак на платформу буксировщика при помощи специального кронштейна. В топливную систему был установлен фильт тонкой очистки. И бензонасос для подачи топлива в карбюратор. Так как в двигателях данного типа подача топлива происходит с самотеком. Вторым изменением была установка корпуса воздушного фильтра от другого двигателя. Третье. Был демонтирован штатный крепеж глушителя. И установлен нового образца крепеж что позволило нам опустить глушитель вниз. Таким образом, высота двигателя составила всего 34 см. Конструктивных изменений подверглась и рама. Ведущий вал опущен немножко вниз, тем самым увеличено расстояние между гусеницей и платформой мотобуксировщика. В настоящий момент составляет 3 см, что позволяет снегу беспрепятственно вылетать из-под гусеницы. Был установлен багажный отсек нового образца, а также демонтирована металлическая платформа прежней рамы и установлен лист ПНД пластика с удобной фиксацией болтовых соединений, крепежа трансмиссии и двигателя, что позволяет производить регулировку натяжения цепи всего одним ключом. Из дополнительного оборудования установлена усиленная цепь, И автомобильный активатор на регулятор воздушной заслонки. Органы управления активатором выведены на руль, что позволяет произвести запуск двигателя, не покидая саней. Также установлен ящик, в котором расположился аккумулятор. в котором встроен прикуриватель для подзарядки мобильных телефонов и других гаджетов. На багажный отсек был установлен зеркало заднего вида для сражения за сохранностью груза и пассажиров. Новый багажный отсек, в котором предусмотрено упор для руля. При нажатии на руль можно поднимать переднюю часть буксировщика, тем самым преодолевать препятствия, возникающие на пути. Конструкция руля мотобуксировщика данного предусматривает укладывание руля под капот. Таким образом, высота мотобуксировщика составила всего 67 см. Принимаем заказы на техническое обслуживание и модернизацию ваших мотобуксировщиков. О данной модели, о которой пришел рассказ, доступна к заказу. Заявочку можно оставить в группе «Букс-клаб».